И всем еще раз здорово, ребят! С вами я Ванек. Продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити. Бэтмен си Сити. Да, кстати, те вчера маму очень сильно раскабрил, где и там Бэтмен Архам Сити. А телефон тут? Uh -huh. У меня там прохождение на телефон написано, когда ж делать, что дальше надо делать. Бэтмен, Архим, Цити, Архим Найтс. Потом будет Архим Найтс, когда я пройду Бэтмен Архим Цити. Останется одна миссия до конца, тогда буду Архим Найтс проходить. Рокстеди company The NVIDIA GAME the NVIDIA, the NVIDIA. Ay. Ay. Так, мышку сюда подключим Так, работает она или нет? <реклама> работает Ух, вроде Да, вроде работает Начинаем <реклама> Продолжаем <реклама> С вами мы так, промышленный район, два процента, музей, легко же, восемь процентов, так, надо точки загрузить, угу, М да Пока думаю, как этого французского не победить, ай, W, W, W, W. Так, а, нет, сюда надо Нет, нет, не вращать в пингинг-патте, ага Ай, блин Разместить, вот тут, вот Надо было бы, чтобы он немножко отошел Громило громадный Громи... громадина Просто надо, чтобы он немножко отошел И я обе... бы. думал, что мне одному это показалось странным. А в итоге это показалось не только мне, но и всем людям, которые тут, тут просто правда, как он что выступил, как уродец. И они сломались. Весь фейк. У него авто... Та... Адский... День. Адский вес. Хорошо, <реклама> что тип бессмертный. Адентичный. Это... Как-то бессмертного убить, то собственно. Вот сейчас подумаем так. Ну прохождение тут открыто, ладно. Как-то бессмертного убить. Сейчас посмотрим, ребятки, с вами. Как-то бессмертного убить. Бессмертный. Сталительный завод. Так, ручный сектор нет. Клопы детские ключа, да. Прошли уже полицейские ключа. Так и есть. Так, устройство шифрования цепень с метро есть. Музей есть. Так, на не на, на э, Так, музеи есть гладиатор. Есть личная есть, уже прошл. Девяти конструктор. Э, Царазит пингвина Бальберг Лаундже. Возвращаюсь в Пингвин, бос Соломон Пингвин сбросит у нас здесь нам предстоит главным экспонатом Гранти не живой гигант Франкенштин, который оживает от электричества. Нам нужно бить не самого босса, а 3 источка энергии на арене. А, понял, блин, это... Так, нет, это начинаем заново. Да. Так, нам надо бить не, не этого босса, а 3 источка энергии. Вот, то есть, вот, смотрите. Это... Не, ну... ай -я -я -я -я -я -я. Ай. Соломон, ты... Так... Нужно на Контру Возьму Я жму <звуки> так, сейчас... Я серьезно? How are Так, ну не, ну ладно, этот один уже готов. надо... Ай, сейчас, черт, гигантский. Гигант. Фиг. Фиг. Ага. Нет, ну не это, а вот, да блин, Соломоны. Это Соломон, ты собака. два Во... так О... остань это музейный экспонат Все, Соломона Уэйна Айбинда, блять, так хватит хоры уже Можешь не убить, это невозможно Ага, Коблпот невозможен Конечно, так поверим Так, стоп Коблпот, ты где? Два Нет не-не-не, надо на 4, на 5, на 6, на... Э, Красного, не, над, надо дву, понимала, они объемы, они над, на 2. На 1 2. Так. Прикончи гранте. Соломона Уэйна. Сейчас вырынуть его. Ой. А, ну знаешь, на самом деле его не убить. А Рамкин, блин, знает уже. Помню, блин. А, так, а сейчас, так, та-та-та-та-та-так. -та После того, как знаешь его не убить, так, знаешь его не убить. Стоим на красточку, быстро наносим гель. Так, снова встаем на три, три источника, ну, как в тот, но в тот раз уклоняешься от огненных атак босса от его удар руками. На второй раз надо снова. Черт. Не, не бэдкоксинг, а надо, а как? А, не, надо на тройку нажать нам Нужно три нам нажать Там, ёлки-палки, блин, блин. Чё, дурак? Нужно жать не на Ctrl, а на 6 надо жать. Или на Ctrl. Они просто не ну, там, ну не Ctrl, ну не тройку, а... Не вырисовывать наш эту свою летучую Слишком долго ее надо вырисовывать. Короче, он либо так, либо так, либо ну. Да, мышь, можешь Вейн, Брюс, можешь не вырисовывать свою летучий мышь, а? Можешь просто нарисовать пыли и вс. Так, а второй, так, его второй приход, ладно, так, сейчас посмотрим после. А вот, снова взрываем три источки, но в этот раз уклоняемся от тонких атак босса, его у кружков, удар в руки. Ладно. Нужно побыстрее Уэй... Брюс Уэйну рисовать мышку свою летучую Раз, два, три Это три секунды Раз, два, три Это же, теперь типа, оставь его в покое. А, один, один, один, один, один. Ай. То же самое, но только от... а а Было. Больно было. Гонди убьет тебя. Извините, ребятки, но эту миссию мы, пожалуй, пройдем с вами, но немножко попозже, потому что мы эту миссию с вами, ну, как бы, я у меня еще есть это сохранение, но тоже было в этой игрушке, но и оно О, уже 16 минуты были играли. Ну ладно, давайте пока.